Так, мы сейчас идем по улице Нараву. Это новый город, поскольку вся Германия поделена на четыре части. И вот эту часть, которая была обратна. Маша фоткает нас. И это часть, которая была образована в 14 веке, что называется новым городом. Так что идем сейчас смотреть именно ее. Если вы меня спросите главное различие между Берлиной и Прагой, Прагой, то это точно будет то, что в Праге дома стоят прям друг на друге, и они выполнены больше все-таки в историческом каком-то стиле. Берлин показался свободным. В Праге очень много людей, все улицы узкие, дома рядом, и... Вот, как бы, толпы людей. Вот это бан. Короче, нам дали купон, по которому можно пройти в туалет. Вот сюда вот его прикладываешь. И еще один бесплатный напиток. Я даже не знаю, что выгоднее. Бесплатный проход в туалет или бесплатный напиток. Да. Вот он, мой бесплатный кофе. Конечно, такой размер. Мы вышли на улицу. У нас есть где-то 10 свободных минут. О, Starbucks! Как я, как я не заметила. Я иду с вами, общаюсь, ну, типа, с камерой. Starbucks! Я вам сказала, что у нас осталось 20 минут, но эти 20 минут мы потратили в туалете. Так что пока Starbucks, идем просто снимать для вас влог. Маш, Маш, где камера? Маш, Маш. Да, давай. Будем фоткаться. Да. Класс Очень много людей Прям в Берлине вообще никого не было Мы гуляли, а тут площадь целая Мы находимся на площади да. Франца Памятная, да, дура, писали, честный, европейский писатель Франц И отсюда идет улица. Настолько узкие пешеходные переходы То, что вот я одна здесь могу идти Они тоже как-то пытаются идти Очень узкие улицы, очень много машин, домов Но, однако, здесь очень красиво У меня Катхэн, ты тоже сидишь в Катхэн. Я живу в Катхэн. Ага, да. Или Мне нравится это имя больше Кати. Катя Катья звучит не очень на немецком. у них Катя, Катя. аня. Да, да. Людям невероятно повезло то что они сейчас плывут и могут посмотреть всю реку ну а мы находимся на мосту здесь так же как и во всей Праге очень много людей однако это не мешает его атмосфере я сейчас пропущу всю историческую справку которую дает наш экскурсовод но я хочу с вами пообщаться вот именно в этот момент я поняла насколько хорошо то что я поехала в эту поездку насколько здорово то что я смогла увидеть так много и это происходит Просто вот так вот случайно, из-за предложенной поездки, это очень здорово. Мы приехали сюда с приемными нашими семьями. Сзади стоит моя мама, вот, вот с, бе с белыми блеклыми волосами. У нас есть всего часов 7, чтобы посмотреть всю Прагу и понять по ней, что такое Чехия. Поэтому я надеюсь, у меня получится это сделать и получится показать вам. Идемте дальше. Мы сейчас зашли в немецкий Макдональдс. Я взяла себе просто мороженое. Стою, жду заказа. И он тут намного больше, чем у нас. Человеки что-то набордачили с моим заказом. Стоим, ждем. Вон он. Вон мой заказ. Ага. Вот он мой заказик. Здесь можно делать с всяким кипкатом. Я взяла кипкат и Блуберы. Это черника, но я не хотела особо черника. Ладно, ладно, я просто не перевела Блуберы нормальную. Мы вышли на какой-то остановке и сейчас пойдем в Кремль. Вот так вот. Алло. Наши будни в Праге. Что, Опять снова считаемся. Чтобы... Не досчитаемся. Конечно. Ой, ну вот, не досчитаемся кого-нибудь если будет стоять. Yeah. Jim... No, no, no, кстати, везде не говорило, то, что это Кремль А на самом деле это крепость Так что давайте не будем застрять на этом внимание Мы идем в Кремль И у нас будет э, какое-то время Перед тем, как мы зайдем в саму церковь Так что мы можем погулять, я думаю Сам Кремль, вот он Выглядит как обычный дом, если честно Кстати, спойлер Это не Кремль, даже не Пражский град Просто внешняя стена крепости Я надеюсь, вам солнце не отсвечивает Потому что я не вижу Смена караула, ребят. Итак, мы зашли э, на территорию килья. Мы сейчас идем куда-то, чтобы посмотреть что-то. Что <laughs> Нет, это тупо звучит, но мы действительно пока не знаем, куда нас ведут. Анжо, do you know where we going? To the church? Yeah, the church is right there. А, окей. Ну окей. Все делают селфи на фоне того, как все делают селфи. Все, селфи на фоне того, как все делают селфи. Покажи. Вот все сидят, я отдыхают, я а дыр... мы идем гулять. Чувак, ты ч сидишь? Чисто будет, а? Фотку я. О, да. Фотограф я, да. А ты анвар фотографер? А ты? Вы тоже все фотографии? Мы устали, решили отдохнуть, сидим на полу в Кремле. Ждем, пока начнем с нашей экскурсии. Сейчас буду есть бутер, который взяла дома. Вот такой вот бутер Фэшн. Да, давай билет. Вот это наш билет. Он за 125 крон. И мы наконец-то входим в Кремль. И у нас будет экскурсия. Вот это наш плажок. Все, мы идем. Очень красиво, очень много людей, как обычно. Просто это Прага. Ну, витражные окна окна современные. Например, City's breaking down on a camel's back. City's breaking down on a camel's back. City's breaking down on a camel's back. City's breaking down. City's breaking down the mill mill for the land. Turn. Туда, вот наверх и спустимся вниз. Тут невероятно пошкрабенные потолки. Очень много людей. Просто. Но мы ходим, все равно гуляем. Это Прага. Прага это узкие улочки, красивые дома, и большое количество людей. Мне сейчас дали зеркалку, так что я на нее хожу и снимаю. А мы уже ходим, получается, на территории Кремля. Но мы закончили с церковью, ями, да, вот Артем стоит. Снимает все на камеру. Так что... Алло, алло, алло. Артем. Артем. Артем. Артем. Артем. Артем. Артем. Артем. Все, Как Артем. снимает. Артем. Да. Алло. Мы не снимаем Артема. Мы дали камеру. Спать. Нахожусь. Снимаешься на камеру. Будет красивый вид. Делики. Дурдисел ты. Вот говно, потому что такая фигня. А уж как боги. Правильно. Снимем, расскажи, лапки покажи. Что у него у нас? Смотри, смотри, смотри. Снимай камеру. Снимаешь камеру? Где его у нас? Он топовый, несет, да? вот так вот мы гуляем по Праге. Да-да, мы Артем, фоткаем. Мы сейчас вот здесь. Нам нужно пройти вот этот весь путь, вот oh, yeah, и дойти. We went out of the Now I look like gay. Like... A little bit gay, but... That's okay. Wait. But I have... Remember how you do this for the first time and do it like the same? в гости выбирать Это шампунь А блин, ты то может что они ну, чё здесь самый дешевый? За 1,85? Она тебе так и написала, типа, самая дешевая. Ну, бери, мне ох. Чё, вот этого, наверное, читать? Короче, у нас вечер. Я готовлю салат себе на ужин. Ну, будет эти, типа, омлет. Мы приехали из Прагии, но все хорошо. Так что до <соценно> следующего <соценно> влога. <соценно> Пока. <соценно> Сладко готовлю я. Это мой ужин на сегодня. Вот так приятно тебе прийти домой с ума приготовить себе ужин.